Чуть подкрасить надо будет. Замок. Ключа, правда, нет. Вот это то, что треснуто. Ну и играть можно, но чуть-чуть там есть. Допустим, вот здесь трещинка. А это вот полностью рабочие все.